Здравствуйте, Наталья! По вашей просьбе сделала для вас большой расклад Ленорман по сферам на 2021 год. Расклад я уже выложила, проанализировала его и сейчас дам вам его трактовку. Каждая триада отвечает за определенную сферу жизни человека. Первая триада задает тонный фон всему раскладу и всему году а также задает ему направление. Также этот рядок показывает ваше состояние в этом году и то, как вы будете себя в нем самоощущать. И здесь у нас выпали карты 36-я крест, 5-е дерево и 30 лили. 36 я лилии. 36-я карта крест мне здесь совсем не нравится. Она говорит о том, что год вот будет трудным для вас будет много испытаний в этом году эта карта также говорит что трудности которые будут будут зависеть не от вас вы никак на это не сможете повлиять это как бы донос самой судьбой Следующее идет пятая карта дерева, и несмотря на то что выпал крест все равно в этом году вы будете расти и развиваться крепко стоять на ногах, заниматься своей семьей и достигать конкретных целей по тридцатой карте лилии. И опять же, несмотря на тридцать шестую карту крест, тридцатая карта лилии говорит о гармонии, то есть вы будете находиться в гармонии с собой и с внешним миром. Следующая триада расскажет нам о материальной сфере жизни о деньгах и бизнесе, а также о тратах и прибылях. И здесь выпали 35-я карта «Якорь», 32 карта «Луна» и 4 карта «Дом». 35-я карта «Якорь» прежде всего говорит о стабильности. То есть, так как мы говорим о материальной сфере, о финансах, то этот год будет стабильным, никаких скачков не будет. Также якорь является сигнификатором трудовой деятельности. Это значит, что основные финансы вы будете получать с нее. То есть с вашего основного места работы. 32-я карта «Луна» может говорить о том, что не все будет ясно в плане финансов, будут какие-то непонятки. Не так будет казаться, как есть на самом деле. Возможно, будут какие-то иллюзии по поводу заработка, денег. Вы будете рассчитывать на большую сумму, ожидать большего, чем в итоге получите. Четвертая карта «Дом» также говорит о стабильности материального положения. Так как этот триада отвечает еще за траты и прибыли, то возможны траты на жилье свое, на дом, возможно, ремонт захотите сделать, либо же, может быть, покупка или продажа недвижимости. И, соответственно, если будете продавать недвижимость, то получите прибыль, а если будете покупать, то это будут траты. Следующая триада рассказывает о близком круге общения, о друзьях, сестрах, братьях, родственниках и родителях. Здесь выпали 16 карта Звезды, 14 карта Лиса и 29-я карта Дама. 16 карта Звезды говорит о том, что будет много совместных планов и целей с вашими друзьями, родственниками, братьями, родителями, совсем близким окружением. Но также эта карта может говорить о множестве так как на небе много звезд. А следующей картой идет 14-я карта Лиса, которая говорит об обмане, хитрости, предательстве. И если совместить две эти карты, получится много хитрости, обмана и предательства, которое как раз будет идти от вашего близкого окружения. И все это направлено на вас, так как здесь выпала ваша карта Бланка. Наличие вашей карты бланки, 29 карты дама в этой триаде, говорит о том, что эта сфера будет самой важной в 2021 году. Поэтому обратите внимание на свое окружение, в особенности на друзей, но и от родственников иногда можно ждать подвоха и обмана. И будьте бдительны и начеку. Следующая четвертая триада рассказывает нам о семье и семейных отношениях. И здесь выпали 11 карта метла, 22 карта развилка и 25 карта кольцо. 11 карта метла говорит о конфликтах, выяснении отношений, а также можно говорить о сексуальности. 22 карта развилка может говорить о дорогах, совместных поездках, а также о выборе, который предстоит сделать. И карта кольцо сама подтверждает о том, что речь идет о браке. Если подытожить, то может быть конфликт, нервозность по поводу выбора того, куда с семьей поехать. Иногда двадцать карта развилка показывает, что есть кто-то третий, кто вмешивается в ваши отношения. Это не обязательно может быть измена, но она тоже может быть. Ну, может просто кто-то лезет в ваши отношения своими советами, сует нос туда, куда не нужно. И как я уже сказала, двадцать вторая карта развилка также может говорить о выборе. И это может быть любой выбор, связанный с вашей семьей и семейными отношениями. Следующая триада рассказывает о творчестве, увлечениях и хобби. Здесь выпали 24-я карта сердце, 15-я карта медведь и 28-я карта джентльмен. В этой триаде у нас здесь все хорошо, прекрасные карты выпали. Двадцать четвертая карта сердца говорит о сильных эмоциях, удовольствии, которое вам будет доставлять ваши занятия. Оно будет расти и развиваться сильно и мощно по пятнадцатой карте медведь. Возможно, кто-то вам с этим будет помогать, так как медведь показывает обычно мецената какого-то, который может помогать материально. Также медведь может быть каким-то учителем. И 28-я карта бланка, как правило, показывает мужа, партнера. Возможно, вы с мужем вместе занимаетесь каким-то одним хобби. Либо он просто будет вам чем-то помогать. И также 15-я карта медведь, вот эта помощь и поддержка, может даже исходить от вашего мужа. Следующая триада рассказывает о работе, карьере и профессии. Здесь выпали 12 карта птицы, 27-я карта письмо и первая карта всадник. 12 карта птицы говорит о суете, хлопотах, каждодневных занятиях и нервотрепке. То есть работа потребует очень много сил и нервов. 27 седьмая карта письмо говорит либо об оформлении документов, либо о том, что на работе придется очень много общаться с людьми, даже с большим его количеством, так как двенадцатая карта птицы может говорить о народе, то есть большой толпе. Первая карта всадник говорит о том, то придется много ездить, но недалеко, в пределах города. Также первая карта «Всадник» говорит об общении, тем более рядом с картой «Письмо». Много будете общаться, много будет коммуникаций. Кстати, двенадцатая карта «Птицы» также говорит о разговорах и коммуникациях с другими людьми. И еще первая карта «Всадник» может говорить о том, что на работе вы будете на своем месте и будете на коне. Следующая триада рассказывает о любви и романтических отношениях. Здесь выпали 26-я карта книга, 23-я карта крысы и 34-я карта рыбы. В этой триаде мне очень не нравится 23-я карта крысы, которая, в общем, говорит... О разрухе и потерях рядом лежит 26 карта книга карта информации получение информации узнавание чего-то нового раскрытие тайны поэтому возможно кто-то что-то скажет вашему партнеру или вам и в семье будет какая-то разруха из-за этого да возможно скандал и все это будет касаться чего-то материального, так как рядом лежит 34-я карта рыбы, либо же все это будет происходить очень эмоционально. Следующая триада рассказывает о рисках и опасностях, которые могут вас ожидать в 2021 году. И здесь выпали третья карта корабль, девятая карта букет и вторая карта клевер. По этой триаде я бы сказала, что опасностей вам никаких ждать не стоит. Единственное, по третьей карте корабль. осторожнее нужно быть в поездках, но здесь, скорее всего, больше опасность очень сильной эмоциональности. Девятая карта букет говорит о том, что все будет хорошо. Радость, удовольствие, ждать такого ничего не стоит. И вторая карта «Клевер» говорит об удаче и о том, что что бы ни происходило, закончится все удачно для вас. Следующая триада рассказывает о мировоззрении, о возможных поездках, путешествиях, обучении чему-то новому и образовании. Здесь выпали двадцатая карта «Сад». 33-я карта ключ и 7 карта змея. 20-я карта сад говорит о том, что вы будете очень много находиться среди людей в общественных местах и будет очень много общения, в том числе и в соцсетях. Либо же любое общение в интернете. Тридцать третья карта ключ говорит о принятии какого-то решения, которое как раз и будет касаться данной сферы. Возможно, какой-то поездки или путешествия, либо же какого-то обучения и образования. И осталась седьмая карта змея. Вот даже не знаю, как ее сюда привязать, либо что-то интересное, новое, какое-то... Обучение в виде хобби, связанное со змеями, может быть. Но может быть какая-то опасность, которая кроется в этой сфере. Следующая триада расскажет о том, что будет вам на руку в 2021 году, что будет помогать и в чем вы будете успешны и удачливы. И здесь выпали 17-я карта Аисты. Двадцать первая карта гора и восьмая карта гроб. 17 карта аисты говорит о том, что будет много изменений в вашей жизни, которые будут в лучшую положительную сторону. Также эта карта говорит о том, что будут некие внешние обстоятельства, которые... Вам будут на руку, будут вам помогать. 21 карта гора обычно говорит о проблемах и трудностях, но так как у нас триада о том, что будет помогать, то гора может говорить о каких-то далеких поездках да, за границу. Тем более с картой аисты эти две карты очень часто показывают перелеты. И восьмая карта гроб, которая обычно говорит о чем-то плохом. Здесь можно говорить о том, что что-то плохое закончится, произойдет какая-то трансформация и будет что-то новое в вашей жизни. Что-то должно закончиться, чтобы началось что-то лучшее. Следующая триада расскажет о прочих связях, и случайных знакомствах. Здесь выпали тринадцатая карта ребенок, десятая карта коса и девятнадцатая карта башня. Тринадцатая карта ребенок сама по себе говорит о чем-то новом, что произойдет в вашей жизни. А так как у нас триада о знакомствах, то эти знакомства обязательно будут у вас в 2021 году. Десятая карта коса здесь говорит о том, что эти знакомства будут внезапными и неожиданными для вас. И последняя девятнадцатая карта здесь может говорить о том, что это будут люди, которые работают в госучреждения, либо же эти знакомства случайные перерастут в нечто большее. Некую стабильность и отношения эти будут надолго. И осталась последняя триада, которая может говорить о всем тайном, неожиданном, внезапном. Может говорить о негативе, кармических вопросах, а также о врагах. И здесь у нас выпали шестая карта тучи, восемнадцатая карта собака и тридцать первая карта солнца. Шестая карта тучи говорит о неясностях, неопределенностях, когда вам могут запудривать мозги и мелких неприятностях. И рядом у нас идет восемнадцатая карта собака, которая говорит о друзьях, помощи, а также о преданности и верности. И здесь, скорее всего, будут проблемы с друзьями, Какая-то неясность, неопределенность от них. То есть вы их будете считать друзьями, они скорее всего такими не окажутся. И дальше идет 31 первая карта Солнца, которая говорит о ясности. То есть что-то о вашем близком окружении вам станет ясно и понятно. Скорее всего вы выведете своих друзей на чистую воду. И пудрить мозги они вам больше не смогут. Тем более, вот вспомните, в триаде, в близком окружении, там выпадала 14 карта лиса, которая говорит об обмане, лжи и предательстве. Вот, и скорее всего, это предательство, да, Откроется внезапно и неожиданно, когда вы даже этого не будете ожидать. Вот были тучи, неясность, станет солнце, ясность и понимание. Вам станет все ясно и понятно. Итак, это была последняя триада. Вы, мы с вами просмотрели весь расклад по сферам на 2021 год. Осталось посмотреть по месяцам. Это будет вторая часть, и ее я запишу чуть позже. Если у вас есть вопросы, можете писать. Я на них обязательно буду отвечать.